Добрый день, дорогие друзья! Сегодня работаем в After Effects, и мне хочется рассказать вам про то, как мы можем менять цветовую гамму в наших проектах, которые мы приобрели в After Effects. Ну вот есть такой проект, который называется Nature Opener, и мне захотелось, чтобы цветовая гамма открывашки, за которой последует художественное изображение, там картина какая-нибудь, вот, чтобы она максимально была, бы соответствовала цветам, присутствующим на этой картине. То, ну, то есть гармонизировать. Вот у меня картинка. И здесь есть цвета бледно-желтый, лазоревый такой, голубой или цвет... Ну, такой очень красивый и фиолетовый, да? Поэтому мне бы хотелось, чтобы и текст был чем-то похож, и как-то бы цвета тоже соответствовали. Ну, во-первых, как э, можно менять цвета? Нам нужна панель Control Panel. Вот эта вот панель, которая контролирует цвета. Вчера возилась, у меня долго не выходила вот эта панель. Именно FX это эффекты этих цветов. Я вам подскажу, как ее найти. Нажимаете окошко, окно и элементы управления эффектами. Control Panel. Сегодня у меня почему-то ее не видно. А, вот Друзья, видите, элементы управления эффектами. Control Panel. Вот здесь галочку поставьте, и у вас будет выходить это окошко. У меня тут не стояла галочка. Вот еще. И элементы не выходили. Ну, вы сами понимаете, пришлось возиться. Ну вот, смотрите, что здесь есть. Все это эффекты Ink Drop Color 1. Это чернильная капля цвет один открываем все эти наши чернильные капли их три и вот видите с черной я поменяла на такой сиреневый цвет если вы на цвет нажмете вы можете выбирать цвет предположим смотрите я выбираю более голубой цвет и у меня меняется цвет чернил вот здесь вот на более голубой можно сделать желтоватым оттенком но я предпочитаю темный оставить темным но только пом поменять колер и даже можно сделать более насыщенным цвет видите какой насыщенный ага окей пусть остается и здесь можете пробежаться по таймлайну и посмотреть, как у вас эти цвета меняются. Ну, в принципе, неплохо, да? Более такой контрастный получается вид. Вот и чернильное вот это вот пятно в самом конце темных чернил. Пусть будет вот вкладочка и такая, и такая. Главное лицо не испортить автора. Далее голубой, это вот эти у нас чернилки, которые сверху будут заливаться на портрет, как получается. Хотите, можете их тоже изменить. Например, вот так он будет зеленый. Но нам зачем? У нас не весна, а более голубой такой холодный цвет, лунный. То есть остается вот таким. Ну и снизу вот эта часть, лучше всего эту часть оставить оранжевой. Вот видите. Так, это мы синенькими сбросили, теперь оранжевый. Вот эту часть оставляем оранжевой. Да? Можно посветлее сделать, вот. можно драматичнее краснее но у нас кожа имеет оранжевый оттенок поэтому лучше все-таки с кожей быть поаккуратнее дабы лицо все-таки было притягивающим таким так немножечко поярче а ну и хорошо если мы оставим окей как у нас меняется этот цвет и где-то там в конце он тоже будет появляться. Вот еще один портрет. Ну и далее, значит, переходим к тексту. Вот предположим у нас текст, потому что остальные цвета, не все, но 4 у нас будут касаться текста. Цвет один, цвет 2, цвет 3. Причем это градиент текста градиент цвета то есть от красного к желтому к синему и к белому переход ну вот в конце выбеливается у нас и начиная от красного желтого к синему вот красные вы можете например подвигать и поменять Оттенок красного, чтобы он был не таким драматичным. Можно сделать его помягче. Вот, красненький. А ну и вот здесь он выглядит, немножко сливается, да? Так, и здесь он тоже ярче. Окей. Далее желтый цвет. Желтый вы тоже можете изменить на более светлый, например. Или оставить его таким или чуть-чуть сделать его вообще посветлее оттеночек от такого до такого будет меняться два градиента окей далее голубой цвет это у нас переход вот сюда граница голубого Ну, кстати меня устраивает потому что давайте еще раз на картинку взглянем Здесь голубовато-зеленоватый. Вот. Надо ли это делать в данном случае? Ну, давайте попробуем бирюзовый такой цвет. Как вам? Повеселее, да? А мне бы хотелось драматизма немножко побольше оставить. Более голубой плоховато видно. Давайте все таки к сиреневому немножко. Ну, в общем, вы понимаете, да? И окей. И белый цвет. Белый цвет. Видите, у него какая формула. И это на краю у нас. Можно сделать его ближе к голубому. И тогда текст, весь текст у нас, видите, он... Немножко теряет свою яркость градиентную. Поэтому оставим его с переходом к белому. Пусть будет немножко текст повеселее. Окей. Далее а с текстами закончили. Можете упражняться. И теперь вот флары это огонь, вот этот вот, вот этот блик который вы тоже можете изменить. Но голубой, поскольку тут чернильное пятно голубого цвета, я решила его оставить голубым. Вот. Вы можете его тоже подвигать, сделать серо-голубым таким холодным. Но у меня он яркий. Можно сделать его ближе к синему. Оставляем этот оттенок, а можете вообще выбрать его не голубым, а каким-нибудь красным. Например. Опа, видите, поменялся на красный. Но я все-таки предпочитаю оставить голубым, не добавлять драму сверху. Окей. Далее идут три цвета наших основных, которые всей нашей картинки придадут более какой-нибудь эффект красный, гол... зеленый и голубой. Видите, как у нас меняется синий, красный, зеленый, синий. Но если сбросим, то остается все нейтрале. никакие цвета не доминируют. Можем, конечно, сделать доминирующим синий цвет. Но, как вы думаете, у нас на картинке? что-то доминирует ну возможно но все-таки можно оставить особо ничего не драматизировать ну вы смотрите вы можете эти схемы настроить по-своему и наконец последняя вкладочка это текстура чтобы ее править давайте посмотрим вот у нас э, альбом вот видите на лице текстура текстура альбома. Будет у нас. И если мы сделаем побольше, то в виде добавляется, что что-то такое нежелательное. Поэтому я бы не стала ничего менять. Пусть остается так, как есть. Иначе начинает проступать текстура бумаги мятой. Как бы мятой бумаги. Нам это не очень хорошо. Пусть остается на нуле. Вот так. Ну что, дорогие друзья, достаточно яркое такое текстовое у нас э, вступление. Вот дра Драма придает красный цвет, можно оставить. Ну и пробежитесь по тем вкладочкам и посмотрите, что у вас получается. Устраивает результат, значит оставляем. А, ну вот, дорогие друзья, вы познакомились, как править цвета в проектах автор эффекта и теперь вы точно не растеряетесь смотрите если у вас веселая далее идет картинка веселая значит делайте повеселее если драматичная оставьте драматичный подписывайтесь да подписывайтесь на мой канал те затруднения, с которыми я встречаюсь, я о них рассказываю, считаю их важными. Думаю, если я встретилась с затруднениями, то и вам этот материал тоже будет полезным. А пока, всем пока! С вами был канал Техминимум.